всем привет с вами снова повар от бога и вы даже не догадываетесь как будет вкусно сегодня поехали сегодня мы готовим блинчики с начинкой из э, мясного фарша э, для этого нам понадобится э, полкило фарша морковка две луковицы э, масло Одно растительное, одно оливковое, мука, два яйца. Все, поехали готовить. Включаем сковородку и э, шинкуем мелко лук. Измельчаем фарш, чтобы не было комочков. Так, теперь мы добавляем натертую морковку и э, приправы на ваш вкус. Я добавляю пожизник, лист петрушки и просто приправа к мясу. Все перемешиваем. Начинка наша готова. Выключаем, солим и ждем, когда остынет. А в это время начинаем готовить. Блинчики. Да, теперь блинчики. Два яйца. Все очень просто. Я готовлю блинчики на воде. Так, масло. Я на глаз. Извините. Так, раз. Солим. И я даже поперчу. Так, взбиваем. Сб как бы э, размешиваем. Так, добавляем водички. Где-то стакан воды. Так. И теперь мы добавляем муки. Так, добавляем, чтобы э, э, до того, как тесто станет, э, ну, как жидкая сметана. Так, смотрите, вот такое тесто. Видите, не густое, но и не жидкое. Я чуть-чуть смажу э, разогретую сковородку. И будем печь первый блин. По первому блину мы скажем, чего хватает нам, не хватает, чего хватает, не хватает. Так. Ну что, начали половничком и тесто распределяем. Так, это первый блин. И распределяем по сковородке. Так, переворачиваем. Так. Сильно нам зажаривать блинчики абсолютно не нужно. посмотрите сколько блинчиков у нас получилось и теперь мы берем легким движением руки блинчики мы все переворачиваем и начинаем фаршировать. я на фаршированные блинчики храню в холодильнике и подогреваю их по мере надобности. Поэтому я сразу складываю в форму, так, так, так, так и вот так. И так все блинчики. Подавать блинчики надо э, э, их э, как поджарить, разогреть, э, э, на каком хотите, на растительном масле, на сливочном. И э, подавать их с любым соусом, сметанным, э, кто-то с майонезом любит, кто-то, ну, с чем хотите. Так что, вот, такие блинчики. Ну вот, посмотрите, сколько блинчиков у нас э, получилось, и даже вот один остался. Э приятного вам аппетита понравилось подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии ставьте лайки обязательно спасибо кто подписался и спасибо даже за вашу критику всегда с вами Повар от Бога. Пока!